Короче, я вам сейчас такое расскажу, вы даже себе представить не можете, что я вам сейчас расскажу. Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. И представьте себе, клиенты бывают очень-очень разные. И вот однажды ко мне в офис приходят классные чуваки в костюмах черных, да, таких вот, с белыми рубашечками. Я говорю, здравствуйте, садитесь, присаживайтесь, кофе, чай, капучино, пойдемте там в мой дворик, покажу вам, какие ландшафты. Они выходят в мой двор, ну, там... Вы знаете, там холмы, озеро есть, водопадик. И они говорят, это нам все не подходит. Ну хорошо, давайте, что вам нужно, какой ландшафт вам подходит. И вдруг они мне говорят, Костя, мы, короче, люди X, мы пришельцы с другой планеты, и нам нужен ландшафт, короче, такой, как у нас дома. Что? Как? Это как это сделать? Но... Они так убедительно говорили, что я не мог не поверить. Думаю, да ладно, поверю. Я их спрашиваю, какое вы хотите функциональное зонирование? Во-первых, нужна атмосфера, как на нашей планете. Должны идти кислотные дожди, сероводородный воздух, кислотный дождь. должен. Должны растения расти с нашей планеты. Такие же скалы из живых полимеров, как на нашей планете. Ну, понятно, ребята. Покажите мне какие-то референсы, покажите мне что-то. Я не представляю себе, как зонировать ваше пространство, как вы будете там себя хорошо чувствовать. И вот они мне говорят: представляешь, такая ностальгия замучила. Ну уже нам надоело уже смотреть на ваши газоны, на ваши палки воткнутые в газон, на ваши аллеи, на ваши вот такие ровные дороги. Говорит, это все скучно, это все неинтересно. Мы бы, наверное, мы уже сходим с ума от ваших ландшафтов, которые тут на земле. Я говорю, ну хорошо, ладно, расскажите, что вы хотите. Хотя бы намекните. Они мне говорят, заказ, вы, вы беретесь делать наш заказ? Я берусь, я берусь. Хорошо. И я чувствую, что у меня в голове возникают мысли, которых, которые совершенно мне не знакомы. Я такого никогда не ощущал, я такого никогда не слышал. Какие-то голоса, какие-то какие мысли, какие-то голоса, какие-то звуки, какие-то... Писки, визги, я сначала вообще не мог понять что-то. И вдруг передо мной рождаются картинки. Они просто голограммами передо мной стоят. Какая-то планета, какие-то облака, какие-то выстрелы, туманы. Я думаю, как бы это все, ну просто как бы это все взять и как бы это все, не знаю, замоделировать что ли. И представьте себе, я взял лист бумаги и тут же начал хотя бы зарисовывать то, что у меня приходит в голову. И вот представьте себе то, что я зарисовал. Я отдаю своему моделю и говорю, нам не нужно это. Он говорит, что это? Я говорю, это наш будущий сад. Сад затерянных цивилизаций. И мы начали проектировать. Да, друзья, и что же у нас получилось? Знаете, вот когда, когда я создаю объекты разные, ну, другие, когда я создавал другие объекты, то внутри этого объекта э, посетитель входил в некое состояние, в некое состояние мечтаний и возможность загадать желание, возможность вдохновиться или возможность даже полюбить. Что получают посетители внутри этого ландшафта? Мои посетители, внутри этого ландшафта, получают неземные осознания, если вы хотите получить неимоверно гениальную мысль, если вы хотите получить крутое осознание, вы просто поразитесь тому, какие мысли внутри возникают, зайдите туда, постойте, постойте под кислотными дождями, вдохну, вдохните аромат серотонина, Мы же построили мост между нашей цивилизацией и далекой цивилизацией белого шума. Если вы хотите успеха в своей работе, любви, карьере, если вы хотите всех благ, которые только можно себе вообразить, послушайте белый шум, послушайте, послушайте что вам подскажет иная цивилизация. Друзья, с вами был Костя Юдин, ваш ландшафтный архитектор, и я не сумасшедший. Я не сумасшедший, я не сумасшедший, я не сумасшедший, но Люди Х идут уже в белых халатах, мне пора бежать.